день и ночь, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада — это гляделка на недельку с 3 по 9 августа. Первое, второе, третье, 4 Выбирайте любое времечко в комментариях. Фу, в описании. А я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спокойненько дышим, отмечаем вот для себя этот временной отрезок времени. Потихонечку открываем глазки, фокусируемся и выбираем ту, которая манит тебя. Ту, которую хочется посмотреть. Ну ту, которая прям, а может быть даже три. А может быть две. А мало ли. Поэтому это типа как выбирать свечки для себя, чтобы посмотреть, какая неделя вас ожидает. А может быть, какое-то стечение обстоятельств. Поэтому давайте. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый желтый вариант. Желтенький. Гляделка на недельку с 3 по 9 августа. Опор найдете. И свечка даже потухла у нас. «Так, ладно». Дорогие мои, ну, э, на, на следующей неделе вы больше будете иметь некое такое настроение вау-вау, классный настрой, э, ко всему будут рука тянуться, но больше вы будете решать проблемы бытовых характеров либо тех ситуаций, от которых нужно принимать решение здесь и сейчас. Возможно, вас куда-то понесет, возможно, какие-то поездки, возможно, какие-то свидания, возможно, какие-то встречи по, э, с какими-то другими людьми, либо по бизнесу, либо с половинками либо еще что-то мало ли у вас какие-нибудь еще половинки есть любовницы либо любовники но ну, здесь не об этом ну хотя бы об этом да. но здесь скорее всего еще будет вас в принципе, да, приподнятое настроение, хорошее, прям причем. Но, знаешь, это вот то же самое. Вот прям проснулись. А, я хочу туда. И вот здесь вот и понеслась. Понеслась, даже несмотря на четверку Пентаклей, рыцари пентаклей Здесь все равно у нас впереди рыцарь чаша. У нас приподнятость. У нас великолепно всех тут настроение это будет. Солнышко светить будет. А, Возможно, найдете какую-то свою нишу. Ну, я бы сказала, больше бытовые вопросы, либо вопросы из каких-то семей, либо кто-то у вас будет нуждаться, либо вы будете в ком-то нуждаться. Ну, здесь такое достаточно приятное взаимодействие с окружением и приятное решение каких-либо проблем, кстати. Поэтому вот, вот такая вот неделя приятная, классная, прям здоровская. Ой, давайте вот здесь кто-то может на, по поводу семейности, на, на либо в, кто находится в семейных взаимоотношениях, либо кто находится в семье, кто-то на что-то здесь может как-то надумать и в этом немножечко расстроиться, дорогие мои. Да, вот здесь кто-то что-то нафантазирует по поводу семейных, возможно, по поводу мужчины своего, либо по поводу женщины, либо по поводу детей, либо по поводу какой-то ситуации, которую они ожидают. И как-то вот может все как-то очень печально развернуться, вы от чего-то, от своих фантазий же расстроиться можете. Но здесь как вот ожидание, вот с реальностью, вот здесь немножечко реальности может как-то вам дать о себе знать. То есть вот здесь как-то вас будет приземлять, причем, я бы сказала, если даже в сочетании с основными так, такими знания, картами, то вас как-то будет все приземлять, какие-то мысли. Да, будет некое настроение, настрой классный, но вот именно заземление того, что... А не убегай, слышь, там кто у нас там... О, это в, в, в какой-то сказке у нас что? А, это изумрудный город. Вот то же самое, там какой-то вихрь вроде, вроде дом, либо кого там куда-то унесло, вот здесь уносить не будет. Здесь вот слышь, вот иди сюда. И вот какое-то такое, чтобы вам не дадут куда-то улететь, либо в какие-то свои мечты-мысли, возможно так. То есть у вас немного будет именно... Заземлять, возможно, ваша семья Что не, не удастся там по Вот в мыслях я надумалась сделать все вот такие выходные, а на самом деле Вот не так Но здесь вот какое-то такое, возможно, немножечко Разбитое ожидание по поводу Семьи, либо семейных взаимоотношений Либо, возможно, родственники Родственники, дачи и все дела Ну, короче, приятного времяпрепровождения Причем, но здесь именно По поводу больше семейных взаимоотношений Кто находится, даже если вы там, ваши родители То есть, здесь даже в таком контексте Такое заземление, приятная неделя, но не даст вот вам куда-то улететь. Поэтому, м -м -м, короче, как-то так. Все, но ну не понесет на следующей неделе. <laughs> не ожидайте, не понесет. ну но приятная больше такая м -м, неделечка у вас. Поэтому как-то так. так. Здравствуйте, кто выбрал у нас красный вариант. Спасибо. М да. Не за что. М -м давайте дальше. Красные. Здравствуйте. Ваша гляделка с 3 по 9 августа. Что-то крупное в начале недели. Не я, я, я не удивлюсь. Ладненько. С 3 по 9 августа у вас. С гледелочка гляделочка по 9 августа. Ну да. Уже. Смерть. Ну я же не удивляюсь. Император. Мы не удивляемся. Мы привыкшие, да? Э -э, императрица, дурак, офигеть! Офигеть! Ну, неделя достаточно интересная. У вас на следующее? Давайте так, либо это, на какую вы смотрите? Угуление прям интересно. Ой, дорогие мои, а здесь кто-то себя попробует в новой роли. Возможно, смена ролей. Также, если вы в паре, вы можете поменяться, я так понимаю, либо роли, либо попробовать что-то новое. Возможно, с человеком, либо попробовать роль человека, с кем вы взаимодействуете. Причем очень сильно ярко. Так, тут жезлов смерть. Я бы сказала по дураку что-то новое. Давайте мне смерть, давайте уточним. Как будто пожинание плодов, да. Здесь, если кто-то чем-то занимался, здесь мо могут какие-то присутствовать обстоятельства, и потом уже идет некое пожинание собственных плодов. Возможно, здесь также может идти речь. Сейчас я подумаю немножко. Здесь может, кстати, идти речь о каком-то заканчивании каких-либо начинаний и проектов. также. же. Не вижу особо развитие. вот смотри, здесь как начало, а потом, хопа, и, и все и и и как будто закончилось. Возможно, такой пост-эффект. Ну, то есть, смотрите, в начале недели что-то закончится, что-то как будто как тянулось очень долго. Но для вас покажется, фу, слава богу. Здесь, возможно, какой-то такой момент. Возможно, какие-то проекты закончатся у кого-то на следующей неделе. И побороться надо будет за следующие, кстати. На, на следующей неделе также ожидает какое-то некое приятное событие, но некоторые споры, некоторые а, мерилки с какими-то людьми вас тоже ожидают. кто -то с кем-то здесь будет прям мериться, не мириться, а как вот на ну, слабо брать. С... Возможно, здесь просто какие-то соревнования у кого-то, здесь тоже может, в принципе, проигрываться. Неделька больше у вас динамичная, красные мои. Но пожинать будете плоды своих каких-то результатов и каких-то дел. Вот здесь я бы сказала так. Возможно, кто-то здесь сделает некую передышку для самого себя. Пожинать плоды больше бы я бы сказала в контексте своих решений. И пожинание плодов, и также просто вы будете чувствовать последствия каких-либо действий и желаний. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот такая у вас почему-то неделя с последствий начинается больше, нежели с каких-то вот начинаний. Вот здесь бы я бы не сказала, дотекают еще уточнения. Да, у вас какая-то быстрая смена ориентиров будет. Вот это я могла бы сказать. Да, быстрая смена ориентиров, быстрая смена какой-то, возможно, обстановки, либо каких-то дел. В общем плане. Так у кого-то, правда, какие-то проекты заканчиваются, либо у кого-то какие-то совершения подходят к концу. Либо кто-то будет пожинать плоды и следствия своих каких-то действий. Возможно, которые длились очень долго. Либо которые имели характеристику и окраску нестандартную, и, возможно, кто-то необычным чем-то занимался для себя. Ну, понятно. Понятно, интересная неделя. Достаточно и незабываемо особо. Все-таки у нас это интересные старшие арканы. Хорошее, хорошее тут, кстати, взаимодействие с другими людьми, но лучше не на момент, как начальник, а лучше как с подчиненным общаться, если вы начальник, дорогие мои. Здесь лучше как-то не... здесь лучше пряником с кем-то надо будет обходиться, а не властью гоношиться. То есть, дорогие мои, ой, и тут есть власть. Пожалуйста, не общайтесь. Вот на этой неделе почему-то вам не очень сильно характерна какая-то такая властность. Больше, к большим результатам вас приведет такая приятная аура и приятное взаимодействие с окружением на как типа бро-бро, если вы будете общаться, если вы будете общаться более дружелюбно и мило. Вот здесь вот как-то вот... Вот не стоит вам вот кому-то здесь вот, вот кулачком поступать. Поэтому вот здесь какая-то такая интересная неделя. Ну, вы не, не, не, заб, не забудете. Она такая будет яркая для вас. Я так понимаю, на, начнется август интересно. Но с интересных вещей, пожинания плодов, возможно, каких-то развлекалок, либо развлекушек, также каких-то получек, прибыли. Я не удивлюсь. Да. Это как возможно. Но вот здесь как возможно прибыль потом получить тоже у кого-то. Не в начале, а под конец. Возможно какие-то переносы каких-либо проектов. Дорог... Дорогие мои, неделя такая. Она не особо простая, но она больше динамична, она насыщена. Не просто здесь все будет. И все здесь не просто так. Возможно какие-то ключевые события случится, случатся будут с вами. То есть непростые, а вот специально для вас, вот специально для вас именно, вот, освободилось место туда-то, туда-то, чтобы вы поехали туда-туда-то. Дорогие мои, но здесь все будет не случайно на, на неделе, то есть очень сильно не случайно. Вы, возможно, будете прослеживать какую-то связь, но я не думаю, что все. Ну, то есть вот я сделала, потому что, а вот это, а это кому, а это вот, вот к этому, вот это какие-то знаки, если там я буду читать знаки, Нет. Здесь какие-то будут уже действия, что-то с вами будет, но оно не будет просто так. Возможно, резко что-то вас затронет. Очень резкая смена каких-то событий, обстоятельств также. Причем очень резко и даже сначала. Поэтому, дорогие, последствия положительные. Да, последствия там положительные, Да. Я не думаю, что для всех, но большинство, что да. Пятерка жезлов меня смущает. Просто... Не для всех, кто ими, кто, кто может идти, искать оптимизм любой ситуации. Не для всех будет это положительным. Для кого-то это как проверка. Меня проверяла эта неделя для понапрочности, Марина. Вот какая-то такая вот здесь какофония может с каким-то человеком случиться. То есть Марина. У меня было вот это, вот это. Ты права, Марина. Ой, я молодец сам. Либо я такая умничка. Кто-то здесь, вау, классная неделя. Для меня это полна новых, неожиданных моментов. И это было здорово. То есть, вот здесь у каких-то два понятия будет. Я же сказала, не для всех. А для тех, кто ищет везде а, возможности. Новые какие-то для себя возможности. Еще раз скажу. Нежели как-то... А, кошмар. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так с понедельника в отпуск Ой. поэтому вот давайте совет раз и раз кто-то а вдруг сейчас вот как-то ну ну там смерть выпал там не очень давайте такой момент давайте совета для вот-вот да дружелюбнее к новым горизонтом все вам подвластно дорогие мои даже разобраться в том, что нельзя, в чем разобраться. Вот я бы сказала, здесь карты, как больше десятка мечей, и рыцарь мечей, скачущий в десятку мечей, как не закончить какую-либо ситуацию с каким-то мужчиной, хотя здесь и король чаш, и пожезлов. Ну дополнительно, дополнительно сверху кей. Дорогие мои, вы можете разобраться в любой ситуации. Здесь вот знаешь, вот именно ощущение больше от карт веры в вас, веру в том, что э, вы можете кого-то возможно поддержать в какой-то ситуации. Возможно, будет также, э, вы сможете кому-то оказать некую поддержку. Хочется сказать какое-то продолжение недели. <связывая> Ладненько, верьте, надейтесь, что все будет хорошо, и вы можете всю любую ситуацию разрулить. Но к чему-то надо будет, конечно же, к чему-то. Надо уже будет не то, что подготовить какой-то объект либо как какие-то проекты. Здесь надо как приготовиться к какому-то заканчиванию, какой-либо ситуации просто. Не все не вечно. Ну, по этой карте, я больше бы сказала, не все не вечно. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Оптимизм М -м -м рюкзачок. Лодочка. Мы все можем. Все можем разрулить, но что-то придется закончить. Поэтому, дорогие мои, все вам подвластно. Вот, короче, как-то так. Вот такой советик для красных людей. Достаточно нестандартный, необычный, но хочется почему-то вас, чтобы вы поверили в свои силы больше. Немножко рыцарь-маг, потом, потом десятка мечей, рыцарь-мечей. Рыцарь-мечей как бы скачет ему именно в десяточку мечей. И у десятки мечей там, -то вот там чаш, вот -то, какая то разруление каких-либо ситуаций. Там паш жезлов с королем чаши, вот такая-то какая-то, как нибудь Верьте в себя и в свои силы. И вам все подвластно даже разобраться в том, что нельзя разобраться. Но здесь я бы сказала немножечко как, у -ху -ху, как поддержка. Попонов не хватает. Вот. Ну, это мои такие внутренние больше ощущения даже. А, от этого всего. Ну, с чем-то надо, да. С чем-то придется окончать. Кому как, дорогие мои. Кто как услышал. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал голубую свечечку. А, гляделка ваша с 3 по 9 августа. Чего голова кружится? Может... А может я просто переработаю. Гляделка встретим по 9 августа у вас. Восьмерка чаш, десятка пентаклей, семерка мечей. Ой, дорогие, я надеюсь, чистой совестью в эту неделю. -то. Вот давайте. Почему-то август не только у вас начался, но и у второго варианта пожинания плодов, и это здесь тоже касается, дорогие мои, Похоже, как на второй, кстати, вариант, немножечко с привкусом. Если вы хорошо себя вели в предыдущих неделях, то вам зачтется. Если плохо, то вам также зачтется. Поэтому вот, вот здесь возможно также и как и в первом, ой, во втором варианте пожинание действий но здесь больше пожинания плодов от взаимодействия с другими людьми, от вашей ответственности. Возможно, привлекут к ответственности. Возможно, также вы, столкну, вы столкнетесь с чем-то непредвиденным для себя, каким-то обстоятельством в жизни. Возможно, с каким-то фактом, либо с какими-то неправильными людьми. То есть вот здесь какая-то вот такая праведная неделя, но праведная, как вы себя вели, праведная по отношению к вам, либо по отношению к тем людям, кто взаимодействовал с вами. Вот здесь всем зачтется свое. то есть почему-то пожелание плодов именно в январе, я думала как бы, ну не в январе, ой, не в ян... январе, январе, я в январе уже, да, в августе думала как бы, ну не это время, а здесь вот именно по картам и как второй вариант такой же после вот второго, вот этот, третий. Короче, вот, То есть здесь больше сталкивания, возможно, с такими вещами с такими правдами, что надо за что-то уплатить, надо что-то заплатить. Возможно, также денежно-финансовые какие-то сделки, какие-то обязательства. Возможно, кого-то будут, ну вот как вот ты должен, ты должна идти. Вам это будет не особо нравиться. Здесь может, в принципе, отыгрываться. Возможно, что-то вас такое огорчит, что в принципе, а вот надо сделать, милая, а в попу надо поднять. Поэтому, возможно, какой-то такой у вас каких-то... Возможно, такой момент, что... Ну, ну давай еще дополнительно. Да, вот здесь попу поднять будет надо в любом случае. <свокус> Спокойная неделя, особо вас не ожидает. <свокус> На следующей неделе больше, возможно, какую-то свою философию найдете. Либо как-то по-философски будете относиться к каким-то своим жизненным ситуациям, а вот также к выбору что, возможно, вам дадут. Возможно, вам дадут, но не факт. Не факт, я вот скажу, у кого-то дадут, кого то нет. Здесь такого контекста, что дадут выбор, не скажут. Вот как подставить перед фактом, вот, скажу что-то. Будет какой-то такой момент. Поэтому но неделя такая кропотливая, я бы сказала, возможно, подведение также некоторых итогов в своей жизни, а возможно, вы просто будете уже подводить итоги и сказать, да, с меня хватит. Здесь тоже такой момент, а я заслуживаю большего, да. Возможно, у кого-то проиграется неделя, а травка у соседа зелена, а сделал я как у соседа. Поэтому вот здесь вот какое-то сравнение, какой-то анализ своей жизни, анализ действий, возможно, действий других людей по отношению к вам, либо ваших собственных, вот здесь может отыгрываться. И также отыгрываются могут и последствия ваших каких-то недавних действий, либо взаим... от взаимодействия с другими людьми, либо на них самих. То есть, возможно, там как врагам, да, врагам прилетит что-то приятное, да, у меня что-то приятное, а вам будет еще приятнее поэтому вот дорогие мои, ну про врагов я не буду говорить, здесь как переоценка ценностей будет больше идти на следующей неделе, возможно, связи какие-то с недвижимостью, либо недвижимость будет как-то вас в какой-то тупик ставить, либо какой-то дом, либо какой-то бизнес, если у кого есть, как-то в тупик придется что-то менять и что-то выбирать, и что -то, а что-то отдавать, а что не отдавать. Поэтому вот здесь как поставить перед фактом, возможно, какие-то повестки куда-либо, либо, либо все-таки вы будете иметь с какими-то государственными данными, либо учреждениями, какие-то дела. Вот, Поэтому, дорогие мои, вот какая-то такая вот кропотливая, как вот, как вот немножко я бы сказала вот на эту неделю одну карту мыши. Такая кропотливая, возможно, достаточно хомяковая неделя в плане денежных отношений. Я не могу сказать, кому здесь деньги прилетят, здесь, понимаете, здесь... Я не вижу, что кому прилетят, поэтому не буду говорить. Как бы шестерка пентаклей, но тут же у нас из правосудия, и тут же у нас же отшельник. Вот не факт. Не факт, что вам просто... Вот. И также у нас десятка пентаклей, ну, то есть семерка мечей, восьмерка чаш. То есть, ну не факт, что прилетят. Возможно, улит денежных средств, да, и денежных накоплений, ну, тоже таком. Ну такая кропотливая, такая вот, такая вот неделечка у вас ожидает каких-то решений, каких-то дел насущих, но больше касаемо каких-то людей, и какого-то взаимодействия с людьми, нежели как-то вот себя любимую побаловать. Ну вот, короче, как какая-то такая интересная неделька. Ну, я бы не сказала, неприятно, приятно, достаточно. Просто вот, вот как период в жизни. Вот, вот то же самое. Ну, мы просто, в общем, мы общую общую неделю просто смотрим, общую общий какой-то фон. Поэтому вот. Если дослушать до конца, я отвечу на этот вопрос, и почему я это не делаю. Давайте. Здравствуйте, кто выбрал три... четвертый вариант. С 3 по 9 августа. Ваша, гляделочка, на неделечку. С голосом что-то связано. А возможно, с решениями опять. Опять у нас подведение итогов. опять. Но здесь у нас что-то тяжкое. Что-то тяжкое. Ой, дорогие, а кто-то здесь вот чья-то попа найдет приключения, я прям как чую, чую, что чья-то попа здесь будет находить приключения, будет как-то, ну, давайте, дорогие мои, я бы не сказала, что что-то падать, что-то ломаться, но здесь может, здесь может, возможно, если вы ожидаете средства от каких-то людей, либо человеков, здесь может они как-то не прилететь. Поэтому, дорогие мои, вот какая-то, вот здесь Пыхтялова, вот Пыхтялова полная, ну такая немножечко тяжеловесная, возможно, от вас потребует э э каких-то действий, причем четких. Возможно, вы будете как наставлять кого-то, либо вы как будете ну не проповедовать, а как говорить, что надо делать другим людям В, ко в ком-то будут нуждаться доодари Вы от них еще ломиться в шкафу будете Отстань от меня отстанет меня моя черешня Здесь может такое проигрываться То есть у вас будет большая нужда, чтобы вы что-то сделали Чтобы вы что-то решили это раз. Во-вторых, здесь могут, ну, ломаться вещи, как-то нехотя проходить неделя, да. Немножечко как через сквозь какие-то страхи, либо, возможно, в какие-то страшные для себя ситуации вы пойдете собственноручно, либо как вынужденно. Я бы сказала немножко какой-то такой момент. Через тирни к звездам, дорогие мои. Это начинаются, у кого-то будут начинаться тирни. Если я правильно сказала. Поэтому, возможно, какой-то тяжелый труд. Возможно, также люди решат на какой-то тяжелый труд для себя и будут нести какую-то нож, груз. Достаточно. Вот здесь самая тяжелая из всех недель. Тяжеловесная. Возможно, связано с некоторыми новыми событиями в вашей жизни. Возможно, некая просто неготовность к каким-либо вещам. Вот здесь очень проигрывается у кого-то, будет кто-то не готов к чему-либо. Это... А это надо. Вот, простите, вот ты не готова, а вот тебя вот надо пойти туда-то. Вот здесь вот как может такое очень сильно проигрываться. Кто-то кто здесь будет очень сильно также меланхолить. Меланхолить, вот как-то вот, возможно, также спокойный просто образ жизни, но больше как-то немножко в одиночестве, в унынии, смотря немножко в прошлое, либо на те отношения, которые ему нравились. То есть, вот здесь вот может проигрываться вот как-то вот какая-то ноша, немножечко геморроя в вашу жизнь. Давайте совет. Совет. Просто чё, что дальше, дальше, дальше совет. Совет по этому варианту, если надо. Будьте мудрее, делайте все по факту. Хочется как-то так сказать. Будьте умнее, будьте мудрее, делайте все от того, что от вас зависит в данный момент времени. Делайте все по максимуму, но делайте это в первую очередь, конечно же, для себя. Почему-то здесь акцент на для себя. Возможно, какое то найдите времечко для себя. Тоже на недельки тоже, в принципе, может проигрываться, да. Да. В этот период вы найдете для себя что-то ценное, дорогие мои. Я прям сразу говорю, вот те варианты, кто загадал этот эту свечку, в этот какой-то нелегкий для себя период, возможно, начнется он, может, чуть позже, не сразу, с недели, сначала, возможно, сначала, возможно, чуть позже, вы найдете для себя очень сильно ценное, возможно, то, что вы давно искали. кто он ищет, тот всегда найдет, дорогие мои. Очень... В принципе, по итогу, если вы что-то найдете, то вы найдете большой клад, либо большой какой-то, возможно, проект для себя, либо какую-то идею, либо какую-то реализацию. Дорогие мои, в принципе, вот, вот Через серний звездам это на самом деле так, звезда тут очень сильно большая, если кто найдет, не теряйте надежды, поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так, вот, я не то, что завидую по совету, по такому развитию, в принципе, совета, я очень рада, если кто найдет для себя очень сильно ценные возможности в, этом, в этот какую-то нелегкую неделю. Поэтому вот здесь самое тяжелое для у всех, у кого даже неделя была, но здесь и ценные какие-то артефакты заложены. Это как квест. Какой-то квест, и где вы найдете какой-то тайник. Но если вы только и этот тайник, конечно же, ищете. Если вы не ищете, конечно, вы его не найдете. Здесь вот как-то с примесью того, что как будто какой-то человек для себя что-то ищет. Интересно. Поэтому вот, короче, как-то так. Дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам все самого наилучшего. И подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, колокольчик, дабы не пропустить стримы, где мы, мы с вами вместе тут общаемся. И разбираем потом, после расклада, какие-то позиции. Поэтому желаю вам все самое наилучшего. И пока-пока!